Всем привет! Вы на канале «Видео для бизнеса». Сегодня мы рассмотрим такой простой и интересный вопрос – «Зачем видео рекламному агентству?». Почему он простой? Потому что у меня есть собственно рекламное агентство, и я очень хорошо, не понаслышке знаю, зачем и где я могу использовать это самое видео. Давайте я сегодня поделюсь этими своими знаниями, навыками именно с вами. Приходите на канал «Видео для бизнеса», здесь много интересного, а сейчас давайте разберем, зачем же все-таки видео, продающее видео э, рекламному агентству, где может быть полезно э, видео для бизнеса, для рекламного бизнеса. Итак, разберем. Основная задача любого инструмента э, в продажах – это, соответственно, продавать, да, и, соответственно, мы можем продавать свои услуги услуги видео, э, услуги рекламного агентства при помощи видео. Именно этим сейчас я и занимаюсь, я при помощи видео рассказываю о том, как э, мы продаем свои услуги и делюсь этим с вами. Итак, мы показываем ценность нашего или там вашего продукта при помощи видео, мы визуализируем, да, ваш продукт для покупателя. Что это значит? Мы показываем, какую мы можем делать рекламу, какими средствами, кто у нас работает, где работает, какие, каких результатов мы достигли. Соответственно, мы вызываем у своего покупателя, потенциального покупателя наших услуг, мы вызываем некие эмоции. Он хочет к нам прийти, он хочет получить у нас консультацию, и мы оставляем у него яркий образ, либо отпечаток его памяти. Также в, в самом видео мы можем попросить что-либо сделать. Это подписаться на свежие новости, получить дополнительную информацию, там оставить нам контакты, по которым мы сможем э, сбросить коммерческое предложение, либо какую-то интересную информацию. Опять же мы можем э, попросить его предложить ему, нашему потенциальному покупателю в видео заказать консультацию специалиста. Это бесплатно, поставить икоря и, соответственно, предложить ему консультацию. А, при помощи видео мы сможем ответить на коротеньких видеороликах, мы сможем ответить на простые, Элементарные вопросы. Что вы предлагаете рынку? Почему надо заказать рекламную, рекламную кампанию именно у вас? Что надо сделать зрителю прямо сейчас, допустим, заполнить бриф, либо получить какую-то консультацию. Также в э, видео можно сделать э, небольшой обзор, как вам добраться, обзор вашего офиса, кто вы и что вы за компания, как долго, как долго вы на рынке и кто ваши, кто является уже вашими клиентами. Разберем, какие видео будут интересны вашим клиентам, клиентам рекламного агентства. Итак, это рекламное видео для бизнеса. Хорошо, когда вы клиенту сможете предложить э, собственное рекламное видео для его бизнеса, продающее видео, но для этого, как минимум, это видео должно быть у вас. Также можно предложить клиенту видео руководство, либо видео уроки. Как посмотреть статистику сайта? как посмотреть статистику рекламной кампании, как улучшить рекламную кампанию, как сделать креативную рекламную кампанию. И, соответственно, всевозможные эти уроки, либо видеоруководство, очень-очень хорошо заходят. Также можно сделать интервью с экспертами отрасли, допустим, пригласить какого-нибудь смс-щика, либо PPC специалиста либо рассказать э, своим зрителям на канале, на видеоканале о том, Какие сейчас идут э, тенденции в SEO либо там в э, контекстной рекламе. Также можно э, предложить обзоры товаров либо услуг. То есть, если у вас и появилась какая-то дополнительная услуга, то гораздо проще и эффективнее рассказать об этой услуге, об услуге рекламного агентства именно в формате видео, видеообзора. Очень хорошо заходят кейсы и примеры внедрения. Что это значит? Мы можем а, предложить своим клиентам посмотреть на уже успешные кейсы и внедрение, допустим, новых рекламных каналов каких-то, да. Видео для, для клиентов рекламного агентства будут также еще интересовать и истории успеха, Истории успехов конкурентов очень сильно сбакуется, либо не успеха, да потому что когда, когда мы вели своего клиента, конкуренты естественно остались аутсайдерами, и это тоже хорошо показывается. Новости рекламного рынка. Что это значит? Любые алгоритмы, которые там вносит Яндекс, там да, какие там, Google, там все-все-все там новшества, которые вводят поисковые системы, очень хорошо хорошо употребляется как видеоконтент, и это хорошо когда показывать клиенту, рекламного агентства, именно куда смотреть. Если вы будете делать, скажем так, такие видеоролики, то это, несомненно, вызовет успех вашего канала. Коим, э, эти ролики, кстати, делаем мы сейчас. Опять же, опровержение, к примеру, существует до сих пор, существует огромный-огромный там пласт людей, которых клиентов, которые до сих пор покупают там пачками ссылки, там, страстовых ресурсов, да, там, туда -сюда. И можно показать опровержение того, показать свою экспертность и доказать в коротком видеоролике, что это не только не работает, а вредит рекламной кампании. Соцопросы, либо исследования, либо расследования. Опять же, то есть мы можем, опираясь на какие-то, зарубежные источники, на авторитетные российские источники показывают свои расследования, либо проводить соцопросы. Рейтинги. Очень хорошее, очень хорошее видео, которое мы тоже с радостью делаем. Это рейтинг самых популярных, там, допустим, 5 самых популярных CMS в России, 5 самых э, крутых CRM в России, там, да, опять же, э, 5 самых, там, 15 самых дорогих слов в ноября, 15 самых, там э, дешевых фраз, в или дорогих фраз, там, в Google AdWords, там, да, посмотреть, там. Опять же, юмористические ролики про рекламу – это очень много, да, когда заказчик хочет все и сразу, бывает ничего и постепенно. Вот. Ну и, естественно, это видеоблоги или вебинары. Связь со своими клиентами, она всегда, всегда хорошо. Что получит рекламное агентство, если у нее будет свой канал и свой видеоконтент? Это, соответственно… Уже будет видео со своим собственным уникальным торговым предложением, даже не одно видео. Опять же, это получается готовое решение, да? Что это значит? У вас получается есть канал, который независимо от того, хотите вы этого или не хотите, да, он работает работает денно и ночь, но независимо есть бюджет у вас на рекламу, либо нет бюджета на рекламу. Это очень сильный маркетинговый инструмент, это просто любая мечта марк, маркетера, маркетолога, как угодно, да, то есть это потому, что видео, при помощи видео можно доносить одна картинка, это тысячи, то есть картинка круче э, слово, да, одна картинка круче тысячи слов, и соответственно, а если в видео у нас есть пятьдесят кадров, то можно спокойно посчитать, сколько раз оно круче одной одной картинки, поэтому вы открываете для себя новые возможности и новые каналы привлечения целевых клиентов в вашу воронку продаж, воронку продаж вашего рекламного агентства. Опять же, получаете несравнимо дешевый трафик, попробуйте, вы знаете, сколько стоит сейчас продвижение рекламного агентства в Яндекс.Директе либо в Google AdWords. и видео здесь заметно, заметно побеждает, почему? Потому что еще многие рекламные агентства, единицы дошли до видео видеоконтента. А, знаю это по себе, да. Соответственно, мы получаем дополнительный источник лидов. Прямой, прямо у меня, вот я не скрываю это, у меня 5-7 обращений в день просто с видеоканала «Бутик идей», который у меня есть. Наверное, многие знают, который у нас, вот, есть «Бутик идей», этот канал. И с этого канала у меня 5-7 обращений, то есть в день, не в неделю, не в месяц, а в день 5-7, то есть в среднем 5-7 хороших обращений, то есть сочных лидов, то есть я ни копейки в рекламу этого канала не влажу, и он постоянно генерит, я туда влаживаю свои знания, навыки и работаю над ним. Опять же мы получаем новые рекламные каналы, что это значит? Мы можем коллаборацию делать, мы можем делать сотрудничество и получаем рекламные каналы с тех видеороликов, о которых мы э, позаботились заранее и сделали их по сценарию. Ну, и больше всего, что мне, допустим, как человеку, как руководителю студии нравится, это узнаваемость бренда. То есть, уже приятно, когда тебя на собеседовании говорят, о, я видел ваш канал, о, я знаю ваш канал, и уже некий там узнаваемость бренда, это приятно. Опять же, то, что мы говорили, это видео убеждает лучше текста, да, и, соответственно, когда это очевидно, вот сейчас вы смотрите видео, представляете, какая это была большая-большая статья, вы бы устали, упали бы читать, а сейчас вы просто смотрите и все предельно просто. Ну, и естественно, это заметная экономия рекламного бюджета. Попробуйте поиграться со ставками э, в видеорекламе, да, там, где еще нет видеообъявлений, их очень мало, да, и в Яндекс либо в Google AdWords, вы сразу почувствуете разницу. Думаю, что я помог многим начинающим владельцам рекламных агентств а, и объяснил, зачем рекламному агентству видео, зачем рекламному бизнесу видео. И если у вас остались вопросы, задавайте их под этим видео. Подписывайтесь на наш канал «Видео для бизнеса». Всего доброго. До свидания.